Меня зовут Андрей Меркулов, в сегодняшнем видео разберемся как создать пассивный доход без вложений. Если тебе эта тема интересна, ставь лайк авансом, подписывайся, ставь колокольчик и пиши любой комментарий, так ты поможешь каналу продвигаться. А мы начинаем. Первое, давай сразу избавимся от иллюзий, я действительно расскажу тебе в этом видео, как можно создать пассивный доход абсолютно без вложений, но, как ты понимаешь, есть определенные условия, то есть вместо тех денег, которые ты мог бы инвестировать, отправить их на работу, придется что-то сделать. Соответственно, я подразумеваю, что ты не ленивый человек, который просто лежит на диване, насмотревшись фильма "Секреты", визуализирует сторону пассивного дохода, а ты тот человек, который готов активно действовать и то, что в текущий момент нет начального капитала, это есть некое ограничение. Давай сразу скажу то, что активный доход создать гораздо проще, то есть если у тебя не получается создать активный доход скорее всего, с пассивным доходом также могут быть трудности, потому что чаще всего при создании нужны те же самые навыки и я рекомендую в первую очередь определиться в чем ты хочешь хорошо разбираться, в чем тебе кажется есть хороший потенциал и начать с обучения. Я всегда в незнакомой теме начинаю именно с этого. Как бы это ни звучало, капитан очевидность, что вот в очередной раз заставляют учиться, но на самом деле не бывает по-другому. То есть, если ты видишь в интернете истории с хайпами, когда ты можешь поднять быстро на ставках там, или на бинарных опционах, или на рулетке, либо еще на чем-то, либо используя инструменты, которые гарантируют тебе какую-то доходность. Да, мы уже говорили про то, что если ты видишь где-то гарантированную доходность, и при этом тебе еще пишут, что рисков нету. Я бы остерегался этой истории, потому что чаще всего люди, у которых нет начального капитала, они делают еще хуже, ухудшая свое финансовое положение, они берут в кредит, они берут взаимы у родственников и чаще всего они теряют, и причина основная, потому что недостаточно знаний для того, чтобы увеличивать деньги. Да? Соответственно, мы с тобой разберемся, от чего зависит пассивный доход. На самом деле, когда ты определяешь, что тебе нужно пассивный доход 100 тысяч рублей или 10 тысяч рублей, вот, кстати, напиши в комментариях, какой пассивный доход ты бы хотел создать, и мы отдельно подберем инструменты, например, для 100 тысяч рублей, отдельно подберем инструменты для 10 тысяч рублей, понятное дело, что они будут зависеть от капитала. И плюс некоторые инструменты хорошо подходят для небольшого пассивного дохода, как, например, доходные гаражи. Но мне не представляется возможным создать большой пассивный доход на гаражах, к примеру, 5 миллионов рублей в месяц или хотя бы полмиллиона рублей в месяц. Но мне абсолютно понятно, как создать такой пассивный доход с использованием стратегии доходных домов, с использованием стратегии доходных сайтов, с использованием э, стратегии, какую-то еще стратегию хотел сказать, а морских контейнеров. Это те же гаражи, только они ликвидны, их можно перевозить, их можно быстро продать. Короче, с ними можно много чего делать. Но давай вернемся к тому, о чем, собственно говоря, мы и начали с тобой разговаривать. От чего зависит пассивный доход? От того, сколько денег ты в целом инвестировал. Да? А эта сумма зависит от того, сколько денег ты можешь ежемесячно инвестировать, какой срок ты планируешь это делать и под какой процент. То есть это обычная декомпозиция. Если ты собираешься создать пассивный доход, тебе нужно влиять на какие-то из этих вещей. На сумму инвестиций, на срок. То есть если у тебя мало денег инвестируешь, тебе нужно просто дольше это делать. Либо бороться за доходность, либо же в твоем случае найти такие стратегии, которые позволят тебе с минимальным количеством денег и, внимание, с минимальным сроком создать какой-то вменяемый пассивный доход. И здесь мы говорим уже про кредитное плечо. То есть тебе в любом случае... Придется эти деньги как-то находить. Либо это будет штурмовая конструкция, но на самом деле я выбрал для тебя несколько моментов. Первая стратегия, которую можно применять, это суворендная стратегия. То есть, когда ты берешь любой из активов в аренду и потом его начинаешь давать. То есть тебе для старта нужно всего лишь первый платеж за аренду. Тебе не нужно брать дорогой кредит. Ты можешь потестировать, и если что-то не получилось, ты рискуешь именно этой суммой денег, понимаешь? И это очень просто начать, потому что... А для новичков субарендные стратегии подходят идеально и я в одном из видео рассказывал как использовать штурмовую конструкцию субаренды для того, чтобы в регионе получать 105% годовых. И согласитесь, это может быть неплохой денежный поток, если попытаться развить эту тему. Вторая тема – это когда ты можешь что-то купить в потреб кредит. То есть небольшая сумма, либо ну, с карточками я тебе не рекомендую связывать. Кстати, есть стратегия, которая позволяет бесплатно пользоваться кредитками. Если актуально, напиши в комментариях. Могу также отдельное видео рассказать. Расскажу опять же о своем неудачном опыте об удачном опыте как мы много лет пользовались просто кредитной карточкой с льготным периодом абсолютно бесплатно то есть не платили никаких процентов если тема актуальна также расскажу это в принципе бесплатные деньги но предостерегу будь внимателен потреб кредит чаще всего можно взять просто пойти доходный гараж у нас также был пример на канале как один из резидентов территории инвестирования реализовал по доходный гараж полностью на заемные деньги, то есть он вложил около 9000 рублей собственных средств и начал получать пассивный доход 5000 рублей. Это уже неплохие цифры и это мы понимаем. Поэтому, если для тебя эта тема близка, начни учиться и посмотри те кейсы на канале, которые касаются этих стратегий, потому что они тебе помогут двигаться, как минимум не наделать своих собственных ошибок, а просто попробовать научиться на чужих. Но Сегодня я хочу тебе рассказать очень простую и понятную стратегию, которая даже будет ближе к заработку в интернете, а не к инвестированию, но при этом сам плюс в том, что тебе нужно будет поработать один раз и потом впоследствии ты будешь получать с нее пассивный доход. Речь идет о том, чтобы создать какой-то актив в интернете за счет своих навыков. Это может быть YouTube канал, это может быть Instagram блог, это может быть аккаунт в TikTok. Это может быть какой-то аккаунт в популярных соцсетях. Но я бы рекомендовал тебе обратить внимание именно на YouTube, потому что если ты эксперт в какой-то теме и хорошо в ней разбираешься, ты можешь прокачать в себе навыки блогерства на YouTube, ты можешь прокачать все навыки, как создавать видео для YouTube и такие видео могут приносить тебе значительный доход, потому что твой актив это трафик. Это твои подписчики это те люди, которые будут находить твои видео в интернете и смотреть. Практически каждый человек на земле хотя бы раз заходил на YouTube. Многие пользуются YouTube ежедневно, многие заходят и проводят там по несколько часов. Ты понимаешь, что там огромное количество аудитории, если ты будешь давать полезную информацию, это та ценность, которую ты можешь дать. Да? То есть, если ты не можешь дать, не можешь инвестировать большую сумму денег, если у тебя небольшой срок для того, чтобы создать, но ты очень хочешь ты должен понять, а что ценного ты можешь дать в мир, кроме этих двух составляющих. У тебя ни денег, ни доходности, ни времени для того, чтобы этим всем заниматься, тогда ты должен нести большую пользу и ты можешь создать контент, который будет генерировать трафик и это будет твой актив который будет тебе приносить доход за счет контекстной рекламы. Да, YouTube платит компания дочерняя компания Google, Google его купил, соответственно YouTube подключает систему монетизации Google Adsense и будет с удовольствием платить себе на карточку, переводить тебе в валюте. Это, это работает и в среднем ты будешь в России получать около 1 доллара за 1000 просмотров. То есть 100 тысяч просмотров 100 долларов. Если контент действительно полезен, если он в широкой нише, то суммы дохода могут быть значительными, а если ты еще можешь говорить на другом языке, там начинается уже другая история. Итак, если тебе это видео оказалось полезным, как обычно палец вверх, также напиши, какой из видов дохода для тебя показался наиболее близким к твоей ситуации, чтобы создать пассивный доход именно без вложений, то есть, внимание, мы в этом видео не пытались закрыть сумму, как создать доход 500 тысяч рублей, или 100 тысяч рублей, или 10 тысяч рублей. Если тебе эти темы интересны, также в комментариях напиши, я подробно разберу эту историю. Мы конкретно взяли очень простые условия и попробовали с ними поработать, то есть, ты решаешь, что тебе нужно без вложений, я говорю, что есть определенные ограничения, то есть, если у тебя нет денег на инвестиции, то ты должен что-то дать. Это важно, запомни. И если у тебя есть некое несогласие с этим, то либо ты можешь его проработать, либо время все расставить на свои места. И ты в любом случае придешь к тому, что какую-то ценность в мир тебе придется отдавать для того, чтобы создавать доход. Либо ты отправляешь деньги на работу на какой-то срок, под какую-то доходность и создаешь пассивный доход классическим, традиционным нашим территорией инвесторским способом, либо ты создаешь это по лайфхакерски, то есть начинаешь просто создавать какие-то активы в интернете за счет своих знаний, видеоролики в ютубе, статьи, зарабатываешь копирайтингом, то есть делаешь большое количество действий. Либо третье, ты увеличиваешь свой активный доход, это пожалуй самый простой способ, если ты уже чем-то занимаешься, зарабатываешь деньги, на самом деле проще всего это увеличить именно этот доход, а также создать еще несколько источников активного дохода, потому что вот я не могу остановиться, я смотрю, что я думал одно ограничение, на самом деле два. Первое, без вложений ты хочешь, и второе, пассивный, то есть я не хочу тратить время, я не хочу тратить э, деньги, но я хочу, чтобы мне приходило, тогда будь готов отдавать очень большую ценность, либо создать такую систему, которая будет отдавать эту ценность мир. И тогда все у тебя будет хорошо, и тебе придут и деньги, и у тебя будет большое количество времени для того, чтобы создавать действительно крутые штуки и в интернете, и в реальной жизни. Увидимся.